Дорогие друзья, уважаемые подписчики, всех приветствую, вы попали на канал Кигай Я сейчас нахожусь в отъездах, постоянно перемещаюсь, поэтому видео выходит довольно редко Но я стараюсь их выпускать хотя бы раз в неделю А Лето, да, такое время отдыха, время покоя На рынке также особо ничего не происходит, поэтому видео выходит редко, но тем не менее... Сейчас у нас происходит довольно интересная картина, вырисовывается, и мы ее сегодня разберем Также, если в ютубе я не упускаю видео, то я публикую свои мысли, свой анализ в телеграме Ссылочка будет в описании, я стараюсь это делать практически каждый день Поэтому подписывайтесь и смотрите, наблюдайте Итак, на рынке ситуация, как я уже говорил, довольно интересная, все растет, особенно вот... BTC ST вырос на 326%, очень хороший рост, также заметил, что файлкоин недавно вырос, давайте я посмотрю, вот, был хороший памп, но это в локальной картине, в глобальной это выглядит как простое обычное движение вверх В принципе, сценарий по альткоинам сохраняются все те же, по биткоину также, мы сегодня это рассмотрим Давайте мы начнем с более глобальной картины, DXi, индекс доллара, что у нас происходит и что я вообще ожидаю Итак, смотрите, если коротко, то я ожидаю движения вверх дальнейшего, примерно до значения 113-115. Здесь находится у нас восходящий тренд, в глобальной картине он присутствует, начался он с 2008 года, и, соответственно, я ожидаю движения вверх, примерно, судя по текущей тенденции, это произойдет к концу этого года, или к началу следующего года Потом мы отскочим от трендовой линии сопротивления И от значения FIBA Золотого сечения 113-115 Отскочим и совершим уже движение вниз И опять же, судя по текущей тенденции Во-первых, я ожидаю значения 100 по индексу И если мы продолжим двигаться так же, как мы сейчас идем То, вероятнее всего, мы достигнем значения 100 примерно через несколько лет Может быть, 24-25 году А это... У нас среднее время бычьего рынка на биткоине. То есть я напоминаю, что индекс доллара коррелирует с биткоином Если индекс доллара падает, то биткоин растет А если индекс доллара растет, то биткоин падает Например, вот на этих движениях Сейчас я их выделю было у нас, Был у нас пробой глобального максимума на биткоине И поставлен хай биткоина Соответственно, если мы здесь совершим такое же нисходящее движение То это обозначит пробой глобального максимума на биткоине И постановление нового хая биткоина То есть, бычий рынок вот такая вот ситуация. Еще раз повторю, что я ожидаю повышение примерно к концу-началу следующего года, к концу этого года или началу следующего года, и далее постепенное понижение к 24-25 году до значения 100. Что касается индекса S&P 500, смотрите, мы здесь достигли определенного уровня сопротивления, сейчас я его обозначу, это вот это место, значение 400, 200-400-300, плюс ко всему здесь у нас возникло подобие тройного дна, вот здесь вот, который имеет свой потенциал, потенциал как раз таки до этого уровня сопротивления, то есть потенциально мы уже совершили рост, как мы знаем индекс фондового рынка коррелирует с криптовалютой, поэтому криптовалюта тоже сейчас растет вместе с индексом, и соответственно мы можем здесь ожидать откатного движения вниз, и это естественно негативно повлияет на криптовалюту, я предполагаю, что Здесь мы, естественно, будем падать, но на криптовалюте это будет выглядеть как просто стояние в консолидации. По факту, мы даже здесь стоим в такой консолидации. То есть, если мы увидим потенциально вот этого вот движения вниз то оно будет примерно вот отсюда. Потенциал до значения 3925. Вот это место. В целом, в ближайшее время можно ожидать откатного движения вниз. Небольшого откатного движения вниз. Идем с вами дальше. Биткоин. Здесь пока что идет полностью все по сценарию. Мы протестировали пробитый уровень сопротивления в локальной картине. Вот здесь вот у нас произошел ретест пробитого уровня. И мы устремились... Отсюда на повышение Я предполагал повышение до значения Это первая цель примерно 24 900 долларов И вторая цель это примерно 28 000 долларов То есть потенциально можем скачать отсюда Либо же пойти далее на повышение уже отскочить отсюда Но в конечном итоге в глобальной картине я предполагаю Движение вниз и обновление текущего минимума Почему? Я напоминаю, что индекс доллара, если он растет то криптовалюта падает А здесь потенциал для роста еще остается То есть до конца этого года мы можем видеть повышение индекса доллара А если индекс доллара будет расти, то криптовалюта будет у нас падать Напоминаю, что глобальное дно на биткоине я вижу в районе примерно 16 тысяч долларов Тире 21 тысяч долларов Вот этот вот диапазон я вижу в качестве глобального дна Также биткоин доминации Здесь я рисовал примерно вот такой вот сценарий То есть я предполагаю понижение доминации примерно до значения 40% 2% и дальнейший отскок вверх. Как мы знаем, если у нас биткоин-доминация растет и биткоин падает, то альткоины довольно сильно страдают. Поэтому я считаю, что вот на этом движении, мы можем здесь немножко постоять, потом отправиться на повышение, биткоин-доминация будет расти, Индекс доллара будет расти, а биткоин будет, будет падать И вместе с этим альткоины довольно сильно пострадают То есть я считаю, что капитализация из альткоинов будет переливаться в биткоин Следовательно, на этом падении биткоин, конечно же, не сильно пострадает Но альткоины пострадают довольно сильно Например, у Solana есть отчетливый потенциал до 15 долларов Мы с вами уже это проговаривали И пока что здесь все идет по сценарию То есть сверху находится область сопротивления 45-50 долларов Мы об нее бьемся и, возможно, будем биться примерно до конца августа и в дальнейшем совершим дамп на понижение Эфириум Самая главная область сопротивления 1752 тысячи Все идет пока что по сценарию Я предполагаю отскок от этой области сопротивления То есть выше этой области сопротивления Крайне маловероятно, что мы поднимемся Ну, в ближайшее время, естественно Итак, атом, то же самое Здесь я рисовал вот такой вот сценарий Пока что все реализуется по сценарию Значит, область сопротивления основная Находится от 9 до 12 От этой области сопротивления Можно ждать дальнейшего движения вниз Примерно значение 4,5-5 долларов Криптовалюта DOT а, То же самое Смотрите, обратите внимание, что Какие-то альткоины, они практически не растут. То есть в одном месте а какие-то альткоины, к примеру как DOT, постепенно растут все выше и выше. Все дело в том, что у каждого альткоина есть свои цели и свой потенциал. Естественно все это растет и падает одновременно, но у всех свой потенциал. То есть допустим у соланы сверху находится уровень сопротивления, поэтому идти практически некуда. А у DOT уровень сопротивления находится повыше. Он находится на значении а 10-12, поэтому потенциал для роста еще остается. То есть можем подняться до этой области сопротивления, потом отскочить, у нас произойдет уже понижение и обновление минимума. В целом глобальное дно по дот я предполагаю на значение, 3,5-4 доллара И вы должны понимать, что все эти сценарии Они как бы синергируют То есть это все один и тот же сценарий Но у каждого альткоина, у каждой криптовалюты Есть свои цели и свой потенциал Надеюсь, вы понимаете мою логику Я это уже очень много раз объяснял В том числе в обучающих видеороликах И так далее Криптовалюта NIR Основная область сопротивления 5-6,5 долларов 5-6,5 долларов все идет пока что по сценарию, мы бьемся об этот уровень и глобальное дно, я предполагаю, в районе 1,7-2 долларов. Все это я проговорил в прошлом видео, просто я показываю, что пока что все идет по сценарию. Но тем не менее, есть один альткоин, который у нас э, довольно... Импульсивно идет и возможно поднимется еще немножко повыше Сегодня мы его чуть позже разберем Итак, криптовалюта AVAX. Основной уровень сопротивления находится на значении э, примерно, сейчас скажу Это у нас 30-32 доллара То есть мы еще можем немножко подняться вверх и потом опуститься до значения примерно 10-12 долларов Хочу обратить внимание, что на AVAX в принципе потенциала для платения нету Но есть определенные уровни То есть потенциал это... Какая-то формация, указывающая на определенные движения или что-то подобное. Здесь такого нету. Здесь может быть такая ситуация, что мы можем не опуститься до этого уровня, который я отметил, поскольку потенциала нет. Но, тем не менее, цель здесь присутствует. Цель — это первая цель для падения 20 долларов, вторая цель для падения — это 12 долларов. В целом, на всех альткоинах есть по две цели для падения. То есть, если... Вот этот вот негативный сценарий, который отметил, не реализуется. Есть более позитивный сценарий. То есть, допустим, на Салане это 23 доллара, первая цель. На Атоме первая цель это 7 долларов. На Дот первая цель это 6-7 долларов. Также NIR это 3,2 доллара. АВАКС... Это 20 долларов, только что мы проговаривали Криптовалюта Ада, кардана Здесь потенциал у нас находится на значении 0,6-0,7 доллара Уровень сопротивления, это потенциал для повышения То есть от этой области сопротивления можем отскочить и направиться на дальнейшее понижение Все локальные сценарии я проговаривал в прошлом видео по этим альткоинам Также я добавлю сюда новый альткоин, это файлкоин Я его разбирал в телеграм Но смотрите, здесь вырисовывается интересная картина То есть файлкоин у нас поднялся довольно резко до области сопротивления 7-9. С половиной. Я считал, что это область сопротивления, она служит, естественно, основной область сопротивления для коррекционного движения вниз, но учитывая текущую тенденцию, можем подняться даже повыше, до значения примерно 12-14 долларов, то есть если рисовать сценарий, то у нас будет, там, допустим, к примеру, вот такое вот движение и дальнейшее понижение, соответственно, если мы поднимемся до сюда, то мы уже не опустимся до сюда, маловероятно, что мы до сюда опустимся, может быть вот Область поддержки на значение 5 Будет глобальным дном Довольно интересная ситуация на рынке вырисовывается Как только я приеду, я, естественно Предоставлю вам больше сценариев, в том числе и глобальных сценариев То, то есть сценариев на несколько лет вперед И так далее, в целом я придерживаюсь своего видения, то есть ничего в моей картине рынка не поменялось Я ожидаю локальный отскок до определенных уровней сопротивления С дальнейшим движением вниз и обновление минимума по большинству альткоинов, по большинству криптовалют Пока что я вижу вот такую вот картину, Графика мне говорит именно об этом В глобальной картине у нас никаких сигналов на повышение нету Я вижу слабость покупателей То есть обратите внимание на силу продавцов Какие здесь были огромные свечи Какой был импульс сильный И здесь мы просто немножко корректируемся Обычно в такой ситуации Вот у нас происходит импульс Давайте я покажу Вот очень сильный импульс Практически вертикальный Потом очень медленное восстановление мы можем восстановиться примерно до середины данного импульса пойти на понижение. Либо продолжить восходящее движение примерно до основания данного импульса. То есть вот мы идем, идем, идем. Можем зайти немножко за основание. И потом происходит уже следующий импульс. Либо до 50% данного импульса, вот отсюда дальнейшим повышением, либо мы идем дальше вниз. В целом, вот эта вот ситуация, постепенное, неспешное восстановление, слабенькое, неуверенное, указывает, естественно, на неуверенность покупателей идти дальше вверх, поэтому можно ждать в конце этого движения импульса на понижение. Обратите внимание, что свечи здесь неуверенные, присутствуют тени с обеих сторон, какого-то конкретного четкого движение, которое создает инерцию на повышение, у нас здесь нету. Просто мы не уверены, неспешными шажками идем к основанию данного импульса, который находится на 27 тысячах долларах. Но если же мы сделаем вот такое вот движение, то есть пробьем это, это основание и закрепимся выше, то вот это уже очень бычий знак. И это уже покажет уверенность покупателей. Но пока что такого нету. И пока что текущая картина указывает на... А дальнейшее движение вниз. Друзья, вот такие вот у меня мысли, вот такое вот мое видение. Пишите в комментариях также свое видение, соглашаетесь ли вы со мной или нет. Также я благодарю вас за вашу поддержку, за вашу активность под видео. Меня это очень мотивирует. Пишите обязательно комментарии, ставьте это видео палец вверх. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там я часто публикую анализ. Ссылочка будет в описании. И в следующем видео я покажу свой портфель по проекту, что с ним сейчас происходит. То есть я вам напоминаю, что я покупаю криптовалюту на 100 долларов абсолютно каждый день. С 1 января я просто каждый день покупал. Криптовалюту. Я в следующем видео покажу, что с этим портфелем сейчас происходит. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ждите следующее видео. Друзья, всем желаю всего со лучшего, всем профита, огромное спасибо вам за просмотр, всем еще раз профита, побеждайте и всем пока.